прямо сейчас я покажу тебе фишку твоего iPhone 100 ID, которая просто перевернет твое сознание на все 180 градусов. Но давай договоримся с тобой: я показываю эту убойную функцию 100 ID, ты пробуешь ее у себя на телефоне и, если она действительно работает, то ты ставишь лайк этому видео и подписываешься на канал. А если не сработает, то на нет. И сюда нет. Открываем настройки, идем в раздел Touch ID и пароль. Далее нажимаем на пункт «Добавить новый отпечаток». Теперь сканируем, например, большой палец левой руки. А дальше при повторном сканировании мы делаем все то же самое, но теперь сканируем большой палец правой руки. Завершаем процесс добавления нового отпечатка и блокируем устройство. Таким образом мы сделали сканирование сразу двух пальцев в одном отпечатке для разблокировки айфона. Удобно же, черт подери! Теперь вне зависимости от того, в какую руку вы возьмете устройство, оно всегда будет разблокироваться. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и поделиться роликом со своими друзьями и родственниками. Меня зовут Артем, до скорого, пока-пока.